Вот все показываю про этот мотоблок, да, и ни разу не показал, как он пашет. Сейчас покажу. В данный момент у него, значит, установлен плуг и не установлены грунтозацепы. Простые колеса на пневморезине установлены. Сейчас я, их, сейчас я его заведу, ну и постараюсь продемонстрировать, как он пашет. Снимаю один, неудобно. Если что-то не получится, не ругайтесь сильно. Опять же, таки, лучше подпишитесь на канал. И да, я рассказывал, что вот, когда у вас есть мотоблок, И нужны определенные аксессуары да, при эксплуатации этого, ну, при владении мотоблоком. И вот в дополнение к тому видео, где я про аксессуары рассказывал, вот хочу показать вот такие перчаточки. Не пренебрегайте, имейте в виду. Потому что, вот смотрите рукояткой вот я поле часть поля уже вспахал и вот рукоятка упирается в ладонь и натер мозоль нехилый без перчаток так что имейте ввиду вот сейчас перчаточки взял буду пахать в перчатках и так смотрим Вот так вот все элементарно просто и легко. 7 лошадиных сил у мотоблока. Особо не напрягается. Все работает. Все классно. Кому понравилось видео, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Всем пока.